Про то, какую большую работу проделают люди фитнес. Какую? Ну, вообще, сколько уже клубов у нас в совхозе? Хотим? Ха -ха. Да. Старый. Такой большой? А, а что такое штат что Мадерска? Про чемпионат? Что что Нет, он, ну, да? ну чемпионат. Ну. Ты мне скажи сегодня, чемпионат же проходит он. Раз в год. Один раз. Но один мы, раз мы недавно какой-то чемпионат снимали здесь. Да, смотри, это именно чемпионат а, фитнес холдинга. То есть внутри холдинга клубы соревнуются между собой, ну и соответственно, чья команда победит, то есть приезжать к команды, 8 человек детей, 4 тренера, дети соревнуются в личных зачетах, плюс эстафеты плывут, тренеры плывут, эстафеты только. И по очкам выбирается лучшая команда, то есть больше количества Кто-то выигрывает, что получается? Приз. Да? Я смотрю, сегодня с Оренбурга даже приехали, да? Да, это же к нашим полного относится. Скажи, а вот как, как развивается а у нас? Ты что, запишешь, записываешь, что запишешься? Это интервью. Записываешь? Конечно. Это а вопрос что тобой беседы. Ну так это и нормально. <свят> Но информация да, соответствует действительно? Да, да, да, соответствует. <свят> Скажи, а как развивается вообще в сафоземени Ленина фитнес? Уже второй год, третий год? <свят> ну, если пандемию не учить. Именно сам фитнес, не плавание тебя интересует? Нет. Прекрасно называется. Ну, у нас был небольшой перерыв в пандемии, но мы проводили онлайн-уроки для тех, кто желал, ну, желал продолжать и не сидеть дома. То есть у нас все как бы мы не останавливались, у нас спирливо все идет. Ну, у вас очень хорошие специалисты, я это могу подтвердить, не собственно, да. но потом у меня в прошлый раз, когда мы писали интервью, был гораздо больше животных. Да, я вообще заметила, что я, да, кстати, не верила. килограмм. Я не верила да. вообще. А мне ну... очень помогли твои советы, кстати. <laughs> я думал, что если буду просто тренироваться, а все, все пройдет. А я, Оказывается, такая... надо кушать еще меньше. Да, я, я такая думаю, ой, да ладно, он все равно не будет соблюдать диету, поэтому у него ничего не получится. А ты все-таки да, с питанием немножко да. регулировать. Ну, у вас, правда, хорошие специалисты. Вот, ну, а... У тебя вообще мотивиру... живота нет, ты, мотивирует, хочешь, у меня мотивирует, уже больше Мотивирует очень хорошо, правда. Вот. Это очень здорово, потому что ну, это меняет жизнь в целом человека, mm -hmm. когда он становится более потянутый, спортивный, у него появляется больше сил, он может себе новые цели ставить, решать старые yeah, проблемы. Yeah, yeah. Поэтому спорт и жизнь, они очень сильно связаны. Я это yeah. могу подтвердить. А сколько людей вот, увлекается в, это, в эти занятия оздоровлением, спортом? Mm, у нас очень много, сейчас я даже не скажу, у нас... Сейчас активных, ну, вообще членов нашего клуба около 8 тысяч. Ну, может быть, конечно, не все ходят регулярно, но в, в, в, около 300-400 человек в день приходит заниматься. Ну, то есть 400 человек бывает, что сзади А как вот ну, в последнее время, когда, ну, можно сказать, такие санкции большие и так далее... Вот, как люди больше спортом занимаются? Да, вот, как ни странно, люди углубились в спорт. То есть, они даже стали тратить деньги на себя. Очень много стали заниматься именно персонально с тренером. То есть, mm -hmm. не, не отдельно, самостоятельно, а в тренажерном зале или бассейне. То есть, они именно индивидуально занимаются, чтобы достичь большего результата. Санкции как бы увеличили поток людей. Я услышал один разговор в бане, подслушал, когда мужчина другому хвастался, что он... На депозит положил большие деньги, потому что они не сгорят. Ну да. Наш клуб приветствует депозитную систему, где гость клуба кладет свои деньги на депозит, соответственно, с депозита покупают уже все услуги со скидкой. Это намного выгоднее. Деньги не сгорят, да. Они, если что, вернутся в здоровье однозначно. Скажи, вот сегодняшние соревнования, количество участников и география, она какая а, значит в этих соревнованиях принимает участие только клуб, клубы холдинга то есть мы не приглашаем не, стороны. Да, со стороны а, других участников хотя у нас было много желающих хотели из другой сети участвовать но так как у нас чемпионат только для клубов холдинга у нас приняли участие 8 команд одна команда из оренбурга а, несколько команд из москвы мы из и совхоза две команды любезит Фитнес, айла, фитнес. Один соло. Ну, то есть все клубы, которые входят, наш холдинг, где есть бассейн, где есть плавание, они приняли участие практически в А возраст как-то? Да, то есть там там было специальное положение, указывали специальные возрастные категории и сформировали команду по положению. То есть вот 2015 года до Сейчас, даже не собрать. до 2007, ну то есть у нас все по положению было положение составлено, и положение формировали команды. Какие еще соревнования, кроме плавания, проводить? Мы проводим раз в год вот такой чемпионат среди клубов Хозленка, потом мы проводим четыре раза в год э, открытые соревнования по плавнику, куда мы приглашаем клубы, все клубы, желающие соревноваться с нами, с друг другом. И два раза в год мы проводим внутренние соревнования, где занимаются только тренировки, э, где соревнуются только дети внутри нашего клуба. То есть мы сначала внутренние проводим, потом отбираем на какие-то открытые. Внутри клуба бифитнес внутренний сам внутренние всегда проводим. Потом детишек более успешных на другие соревнования направляем, на открытые среди клубов, и увозим детей на соревнования квалификационные, где они получают разряды. Вот недавно наши дети ездили бассейн-труд, там проводились соревнования, и они защитили третий взрослый, третий юношеский и второй юношеский разряд. Елена Ивановна это народная глава совхоза Меленина, в интервью, которое я только что у нее записывал, пожелала подготовить олимпийского чемпиона, потому что соседние соседней в бассейне такое случилось. Как ты считаешь, это возможно? Ну, все возможно, но я не знаю такой информации, Олимпийский чемпион в развилке. Ну, Она или... же назвала фамилия. Да? <laughs> да? Нет, конечно, мы будем все... У нас для этого есть все условия, на самом деле, но когда ребенок хочет углубиться больше в большее спорт, это, конечно, специализированная школа, где каждодневные тренировки, там более двух часов, это такой уже более серьезный уровень. У нас все равно идет как бы, ну, спорт вместе с оздоровлением. С оздоровлением. Скажи, пожалуйста, вот другие виды спорта, по ним соревнования проводятся, есть же еще и гимнастика. Да, да, да, да. да, мы проводим тоже часто соревнования по художественной гимнастике, по батутному спорту у нас вчера были, они были на территории фитнес-клуба Айла Фитнес, I Love Fitness, потому что там батуты, батуты чуть пошире, там проводили соревнования. А по ночевому бою мы проводим у нас такое направление, представленное в обоих клубах. И сейчас по боксу мы проводим соревнования у нас в Бегасе 30 апреля. И планируем развивать ну, боевые искусства, чтобы тоже в дальнейшем проводить какие-то любительские соревнования. Дальше, может быть, я смотрю сам, по-моему, если... Да, либо... мальчика там нашли на самбо сейчас только вот начала группа работать. Ну, То есть мы сейчас от оздоровления немножко уходим в спорт. То есть будет еще такая более углубленная программа. Да. Постарайтесь. И всем, и тем, тем да, то есть у нас дети э, занимаются для здоровья и для результата. Потому что это очень важно, как бы это стимул. Вот, э, соревнования всегда стимулируют детей заниматься дольше, лучше, качественно, да? также родителей. А скажи, а по бодибилдингу, например, соревнования? А а по вот? бодибилдингу внутри клубов мы проводим только э, не соревнования, а такие для клиентов, как бы э, ну, мероприятия. Там, например, мероприятие по жиму штанги лежа и так далее. Но это не соревнования, это для того, чтобы наши гости ну, попробовали этот вид спорта и так далее. Но, как бы, вот таких вот глобальных мы, конечно, не проводим. Побороться друг с другом, по состязанию. Чисто побороться друг с другом, да. Мы были соревнования по поджиманию? Ну вот мы по по жиму штанги, там, по кроссфиту. Вот то, что по направлению, куда входит несколько видов. А вот эти сайклы, эти фестивали, соревнования, это, это вы проводите? Да, это тоже от нашей компании проводится, я уже как даже ежемесячно уже цикл фестиваля, но это на больших площадках мы арендуем площадки, потому что там большое количество людей, желающих там, может, А что там что там в это время проходит? Выставляйте сайклы, и они под музыку, под диджея ну, от, откатывают специальную программу, то есть интерактивным экраном и так далее. Это очень интересно. Вот он. У нас проводится, мы даже проводили на корабле. Сейчас ближайший то есть, корабль, там на корабле. Помимо цикла, там еще, ну, различные программы функциональной тренировки, зумба. Кажется. А вот, ну, объясни, я просто не могу понять. Вот от тренировки в зале вот эти фестивали, они чем отличаются? Ну, Атмосферой они отличаются тем, что это, да, атмосфера, массовость, драйв и так далее. То, есть, То есть да, ты так, заряжаешься да, друг от друга. Да, заряжаешься. Ну, такая как бы тусовка больше, чем тренировка. Такой. Это уже для любителей, кто, ну, кому нравится эти направления, они хотят в, вместе со своими единомышленниками от, от, познакомиться, да, познакомиться с такими же фанатами. Вообще в июле мы планируем в санкт провести фестиваль фитнеса. Вот выставить сайты на парковку, зубу, там а, программа по акваэробике сделать интересную. Вот. Если все хорошо будет, то мы в июле планируем такое мероприятие. Ну, отлично. Мы проанонсировали, да? Фестиваль фитнеса. И ближайшее мероприятие у нас для детей будет 1 июня. Мы вот ежегодно проводим детский праздник в честь Дня защиты детей. Будет детский спектакль у нас. Маугли на воде. И а, специальная... Игровая зона около клуба, ну, где будут приглашаться больные пузыри и все, все то, что любят дети. Первый день у нас будет детский праздник. Классно, спасибо.